Здорово, ребята, и мы сегодня начинаем играть в Grand Blay Fantasy. До этого у меня была другая запись, но она почему-то ютубом не воспринимается, хоть снимала я все так же. В формате MP4. Но почему именно так происходит, я не знаю, поэтому повторю еще раз, но я уже играю второй день, потому что мне вот неделю или даже больше. больше, ну, но не больше двух. Не больше двух или двух с половиной недель. Извиняюсь за белый экран, реклама выскакивает. Эта игра также браузерная. Как я и говорил, что я буду делать приоритет пока что на браузерные игры. Ну, в одном из видео, а есть также и другое, где буду играть в Skyforge, потом Евротарак Симулятор и уже, может, там попутно даже и War Thunder. Хоть этого и не было там в помине. Но это я вам говорю, какие у меня вообще игры будут на канале. Так что поэтому смотрите, ставьте лайки даже и подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. Ну а мы, пожалуй, начнем. Грэнблэй Фэнтлэйс, также ссылочку вы получите в описании. Второй день, как я и говорил. 200 кристаллов еще получаю. Я вообще делал, делал здесь по предварительную регистрацию поэтому мне какую-то прибавочку тут дают а если вы также зашли и вам дают также то это как новичку потому что мне присылали полностью сообщение я его прочитал пришлось перевести но часть сообщения была непонятна так что это ага, все нормально а, ого. Ого. Также вы сейчас... Ну, сейчас, если дойдет до главного меню, то вы увидите мой ник. О, все, конечно В предыдущем видео, которое я снимал, там я показывал, как вообще я раскрывал полностью эту доску и надеюсь, что следующую доску... Ну, завтра уже я получу новую доску и что-то там буду открывать. Естественно, буду снимать и показывать. Oh. Кстати, вот, Жезл. Бу ну, попробую за это видео полностью открыть всю доску и уже показать. Так, СР-Анга. В принципе, нормально, но она слабоваста с тем оружием, которое у меня уже присутствует. Да, сейчас множество и... дается таких ивентов во всех абсолютных играх. Потому что предверие нового года, но у них на данный момент это уже... Рождество Поэтому я уже пожалуй, покажу своего персонажа и скажу, как вам что изменить на английский язык Блин что Все новые, новые Не, естественно, это хорошо когда даже не зная того же, вот этого самого английского языка ты что-то делаешь Да Прикольно, я открывал. Да-да-да-да-да. Ты меня на главное меню верни. Вот, кстати, вы заметили, вот открывается... Нет. А, вот. Нет, это не мой главный персонаж, это... Дающий персонаж, которого дают во время игры уже даже и прохождения. Так что поэтому... Я не знаю, может, у всех он она будет, ну, второй игрок будет а Второй персонаж будет другой. Мне, по крайней мере, выдали вот Каталину. А мой главный персонаж сейчас покажу. Да, сейчас тут показываю, какие у меня открылись, вообще появились во время открывания. Вот. Вот мой главный персонаж. Он сейчас уже рыцарь. Также есть тут и другие побочные классы, которые можно открыть. Я это вообще рад, что в такой игре появилось, ну, хоть в одной игре появилось что-то такое. Не выбрал один класс и всю игру играешь, а тут можно их хоть менять, это единственный плюс. Вот, саб-меню, вот сюда вы нажимаете, ну, естественно, говорится на английском. Потом находите значок, вот. сейчас он уже переведен, и сеттинг, и там уже до... Вот, юнгей, лангей, извините за мой английский, я его вообще не знаю, и я не умею на нем говорить, я только типа, чисто, если дадут на парах списывать, то я списываю. Ну и вот, тут всего два языка, японский и английский, ну выбирайте английский, потом сейф, и у вас перенастраивается вся игра на этот язык, и вы уже начинаете, уже собственно играть меня ну, я видел, что у меня были некоторые кристаллы на открытии персонажа, там, или оружие. Я всегда надеюсь, что у меня будет что-нибудь такой топовое, топовый какой-нибудь персонаж. Вот у меня, кстати, есть вот из новогоднего вот эта кошка. Серая, это Мне выдали также. Именно она у меня сейчас в отряде стоит. Потом я покажу ее. Так, где? Так, слишком много. В принципе один кристалл открыть. Да, придется один кристалл открыть. Посмотрим, что мне выпадет. Да, и я не знаю, может это меню как-то повлияет на то, что YouTube у меня как-то может и загрузит видео и вы увидите. потому что записывать еще и третье видео, я не знаю, это будет меня... О. Новый персонаж. но от озвучки японской никто не убегает. Текст хоть и английский, но от озвучки ты никуда не уйдешь. Нет, давай его примем в ряд. Сейчас я покажу собственно уже свой отряд, который у меня. Да, иногда раздражает тут вот эта загрузка, но что поделать. Если хочешь играть, то терпи. Вот мой весь отряд. Вот я, собственно, как, э, рыцарь. Э, р... Ник мой Рейн, как и имя моего канала. Вот, как я говорил, кошка выпавшая из ивента и остальные уже попутно вот логина логина она у меня выпала из кристалла каталина уже из, уже из начала игры мне выдала. потом вот я говорю что доспехи будет ну оружие что у меня будет посильнее ну и естественно уже помощь как их именно активировать, я до сих пор не понял. Мне один раз до... До... удалось активировать э, вот, SS-рандер. И я не знаю, это как-то чудо случилось. Э, это, короче, с... Э, лев с хвостом змеи. Так что поэтому, если вы знаете, что это за мифическое существо такое, то пишите в комментариях. И даже я... Может, попутно, вот, когда закончу видео, я сам загуглю, посмотрю, да и уже буду сам знать. Ну и при этом проверю, кто знает мифологию. Так, а ну, мы пожалуй, уже хотя бы сделаем одно видео. <coughs> а, то есть не одно видео, а одно, одно задание выполним, и уже буду на этом заканчивать. Потому что, если вы захотите сами поиграть уже без моего толкования, который ничего не понятно нифига. Давай быстрее. Вот, я уже прошел до второго. До второй, до до второй сценарий. А первый я записывал. Ну, первый сценарий я записывал уже в первом видео. И почему оно так не выложилось, я не помню. Поэтому если вот это выложить, то для меня это будет большим чудом. Ну я замотал, Да, из-за этих диалогов я стараюсь как-то покинуть видео. И для любителей аниме, да и вообще таких подобных игр, то я думаю это как раз будет стать. Понравится, да и будете играть. Поэтому добавляйте меня в друзья, будем играть все вместе. Потом я где-то, если вот посмотрю, то я создам гильдию, если возможно будет. Если возможно будет, я создам гильдию и уже в, ну, уже в описании под видео я напишу. Это естественно только уже к следующему видео. Так что поэтому сейчас пройдем вот эту битву. Ой. Опять реклама выскочила. Это что-то надо делать с этим? Потому что недопустимо. Аллой! Вики! Вики! Вики! Вики! Вики! Вики! Вики! Вики! Точно забыла вот, вот это сама вся помощь. Ну естественно, посмотрим уже, на босса попадет. Я пос... Мы посмотрим уже нашего помощника, которого я взял. Потому что я понимаю, что тратить на каких-то таких низкосортных мобов, это слишком глупо. Потому что если ты потратил сначала, то уже считай, что ты в, в конце боя уже будешь. След. Я не читаю, что здесь написано, поэтому давайте смотрим нашего помощника, да уже и потом будущего друга. Если, естественно, принять предложение, подружек. Выглядит как? выглядит как э, Афина из этого из Махалуги да, похоже, та же щиты но даже не пришлось использовать нашу да, милый котейка запрыгнула в мешочек ну что ж, ну вот получили новые уровни. Так, нет. А, нормально. Ну, пожалуй, сейчас тогда открою. что -то я видел, кристалл мне выпал. Сейчас посмотрим еще идеалы. うわぁ!ステム殿、落ち着いて! ツーことだけど Ну, у кого хотя бы хорошие знания английского, те, естественно, пайм, о чем здесь была речь. Ну, естественно, только читает. Ну что ж, мы сейчас поменяем тут быстренько отряд. И я уже буду на этом заканчивать, потому что я не знаю, что вам еще тут рассказать, потому что это надо играть самому. То естественно, объяснить вам толком не может, потому что если ты сам не поиграешь, ты, естественно, этого не поймешь. Ну я уже поставил себе нового персонажа. Здарова. Добро пожаловать в отряд. Ну и все, у меня остался последний. А мы при этом сейчас зайдем быстренько, откроем кристаллик и уже будем заканчивать. Сделаем перерыв. Так. Я не понял. А где? Ля. Да. Ля, да, где? Да, я запутался. Блин, может быть тут. А да да да да вот, вот эти два откроем, но сейчас ладно открываем сразу их, и уже потом буду смотреть то, что было выше. Это мне выдало вроде за доску, как я помню. О, -о, -о. а? -а, -а, -а, -а. персонаж ну, неплохо ну по-любому какая-нибудь слабость такая но ну, это естественно будет бронзовая ну и естественно выдается оружие значит выдается и фигни давайте посмотрим еще выше потому что я помню у нас было тут выше что-то еще два персонажа. Fire Тут посмотрим. Тут вообще надо набрать тысячу, тысячу монет и уже 10 вещей вам откроют. Так, я не знаю этого. А, новенький, вообще особо. А, так, значит, тот был ежедневный, да? Значит, вот, вы, вы еще увидели, что можно каждый день заходить и получать какие-нибудь новые мишечки. Классная штук Можно будет сбагрить. Вот 4 вещички новости. Так. Ну, можно, в принципе, на этом закончить, потому что это был краткий такой обзор. Да, давай применим ее в отряд. Смотрим на она из себя, себя представляет ну, давай. извини пар... паренек я знаю что ты с самого на начала игры ходишь О, не. Не, -не, не не не не ты у меня остаешься так что тебе повезло так что поэтому вот на этом вот на таком обзоре я, пожалуй, остановлюсь, Животный отряд, да и мой персонаж, собственно. Так что, поэтому, если вам заинтересовала игра, я оставлю ссылку под описанием под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно комментируйте и ответьте на мой вопрос. Из философского а, мифологии. Что это за существо такое? Тело льва, а хвост... Змеи, поэтому... Или, может, я что-то путаю. Голова орла, тело 2 хвост змеи. И ответьте, пожалуйста, мне на этот вопрос. Ну, напишите в комментариях, да и ваши впечатления по этой игре. Потому что всего хорошего, играйте в хорошие игры. Все. Всем здоровья, доброго здравия, с наступающим. Всего хорошего, пока-пока.